Всем здравствуйте, дамы и господа, с вами я, Чип, и сегодня это третья часть по SCP спецоперации. Ну, в принципе, состав вы знаете, Ин. Опять добрый вечер, дамы и господа. Малой. Всем привет, ребята. Ваудис. Всем здравствуйте и приятного аппетита. А Адольф у нас не мой. Да. <laughs> ну так вот, а, ставьте а, лайки, а, подписывайтесь на канал. Что -то, что -то. Приятного вам аппетита. Адольф старше говорить здравствуйте, а он мне ничего не говорит. Да, Адольф передаст вас. А так, пишет... что ты хотел. А, кстати, у нас да, есть группы а, по SCP. И мой отряд. А, а ссылки, да, ссылки, и... ссылки да. тихо, все тихо, все тихо, тихо, помните. Тихо. Ссылки на дискорд группы я оставлю в комментариях. Ну а мы а погнали! По -ферми, по -ферми. А так далее? Это? А, мне запл... а мне мне заплати только за комментарии, а не за оп оп описание эту сто. А там в описании же чтобы... вышло. Тихо тихо, всем, тихо, а так, тихо, так, тихо. Угу. так, первичное подарить. Так, угловой фонарик, лазерный прицел. Географически. ага, вторичная, подаричий, фонарик. Велик. А, так, б... так, так, так, так, так, так, так. Я готов. А, двое человек и врача. Двое человек бить врача. Я беру, я беру, я беру. Все остальные берут полностью металлическая куртка. А, я беру врача, да? Мы с а вы все металлические да Да, да, да. Если что, это... А вс ⁇ начинаем. Я готов, я, я готов. Я, так. Э, это операция, не метод освещения. Если чё Жди. Так. Мы начинаем и... на э, не готов. Да. У вас получается... Это да, конечно. Так. Готовы, Да, до... Не забывайте подписываться на канал Велиса, и на мой канал он тоже будет э, в комментариях. Так Кстати, да. А? <смех> Во, одеюсь, красавчики вообще. Можно я зачитаю? Можно я зачитаю? Зона 17. Да, Тихо. Вот сейчас это эксплуатации. Бтас юнит, Егор, ты. Так, ну, 7, Бта 7, Бта 7, моя любимая. Бта 7 это против а, химических, биологических и вирусных а, пушек. Да-да-да. Да-да. Да. да, да, да, да. да, да, да, да. Так, погнали, ребята. Погнали, погнали. Работаем? Работаем. Будем сейчас работать? Работать. Пацаны, пацаны, посуте, посуте, посуйте. Мы черные за кто, кто понял, прикол, тот понял. Понятно, мы, черные мы все поняли. тихо, всем, тихо, тихо. Сейчас, во-первых, будет построение, а во-вторых, во мы заходим да. чисто на чистку всего. Всех убиваем. Да. Если кто-то выжил, забираем с собой. Можно вопросик? Можно Я... вопросик. Разрешаю вопрос. Велес, вы за такой страйк не смотрите. Посмотр Велеса, посмотрим, посмотрим. Капитан. Так, построение организуйте, построение. А, нет, Там построение нет. ухода в базу давайте надо, давайте. надо. Так, короче, смотрите, а. сейчас надо будет с горы спрыгивать. Так, сейчас. Так ПНВ на Н или тут нет ПНВ? А, тут нет, ПНВ, тут нет, к сожалению, ПНВ. Это главный минус, тут фонарики надо включать. Не, не в ту сторону, мы вяжем его за мной. Не, не, в, в, в ту, в ту, в ту, в ту сторону береги. Вот, возле и тут база, надо с Гары спрыгнуть. На ней становимся и возле базы построения начнем. Возле входа, точнее. Да, вот там Баз... возле входа просто. да да да да да Вот тут, вот тут, вот тут. Вот тут. А на освещенный вот участок, участок, на освещенный участок, на освещенный участок. Вот тут, вот тут, вот тут. Вот тут. Вот тут, вот тут, вот, вот тут, вот, вот тут. Команда стоим. Нет, где я стою, вот. Где я стою, помню, я не А, по понял, мне, вас по понял, вас по понял. Так, давайте вот, вот, вот, вот, малой правильно построимся. Давайте по-малому, по-малому. <свист> так, да. Так, Адольф, Адольф, пожалуйста, Адольф. Адольф так, давайте. У значки даже прорисованы, топовая игра вообще. Стой, а дай, дай, дай, дай Адольф... Посмотрю, Адольф, повернись. А реально это значок это химическая посмотрел. А у меня у одного, да. у Адойфа и ствола торчит грушечий. У меня он тоже Только торчит. А на данный момент у нас у всех нас... б... э, Велис будет. объяснять. О, все, послушайте. Они уже прощалины, поэтому возле Велиса сэм, а они нет. Да. Давайте, задача да. этой. У нас тут, во-первых, будут да, куча да, зомби. Да, да. Во-вторых, а, так, во-вторых, сейчас все проверьте, сколько у вас магазинов, потому что они тут быстро кончатся. Поэтому кто-то должен... Од... Я буду идти сзади вас. Кончитесь магазины на всем морозе, а идите позади всех. Все надели на задача... все на фонарики, все надели фонарики. А как все. идти? А, а это надо выбрать, было стою. уже находиться на базе, и там вот это было, надо было одевать. А, я одел и фонарик, и лазерку. Да, вот, правильно. Смотрите, ну, в принципе, заходим. Я не успела одеть. Раз, два, иди, три, чем? заходим. Значит, иди возле меня, иди возле меня, раз, без фонариков. А, я, а, я сообщаю базу, а, прием, нашел а, рабочего. Это Феникс 39, это Феникс 39, Феникс 39, это у нас Лаудис. Заходим, заходим. Давай готовность чисто всего здание. Сзади, сзади, сзади, сзади, сзади, сзади. всех сторон идут. Так, multiple. со всех сторон устраняем. Проходим, значит, проходим, проходим. За, вот дверью, за дверью, за дверью, за дверью А у нас пострадавший, пострадавший, вроде как еще ездят. Завис, я завис, я завис, я подзавис. Туда, так, идем, Прокрываем, Прокрываем, Прокрываем. Прокрываем. Прокрываем. Прок... Где я у, у меня у немножко пр про про просадочки пошли, про просадочки пошли. А, а, я не, знаешь, не знаю, а что поставить, а давайте, ну, давайте их типа, сзади, сзади, а? сзади, сзади, покрывайте друг друга, покрывайте его, стойте тут, стойте втроем, вот так вот, тут, вот тут, стойте, займите позиции, тут давайте мы сейчас просто... вернемся, мы этого выводим. И Меня задумывали. ранили. Здесь, можно взять, можно здесь мы все вместе возьмем и... если не Вывел, вывел. Надо еще найти людей, и потом все вместе возьмем и потащим. Все, идемте дальше. Идите. Идите, идите. Заходим. Идите. Идемте. Врачи особо не искуют и не идут вперед. Так, чекаем, все просто. Все, чекаем. Оп, два человека в одну комнату заходят. По два человека. Один человек прикрывает. Осторожно. Открываю. Осторожно. Быть зомби. Да, да, да, зомбаки, зомбаки. Огонь, огонь! Ой, огонь я подлагивает меня, подлагивает, подлагивает. Если залгал, говори. Ну а я подходит? не не залгал, у меня просто подлагало чуть-чуть. Ходят, ходят. Проходим, проходим дальше. Угу. Еще один, там еще один. О, О, отработал. Вот ой, еще мой. один с руком. Отработали. В комнату, два один, Валдис, иди сюда. Или... Я-я-я. Подхожу, подхожу. Вон там, там один. Стреляй, стреляй, стреляй по ним. Перезарядка, у меня перезарядка. Перезарядка, выхожу, выхожу, выхожу. Выходите, если перезарядка... А то мы гранаты не взяли, Жалко, гранаты не взяли. Мы А то, закинули, а то все. бы все взорвалось нахер по рукам, я им по рукам отработал немного. Заходим, заходим. У меня, блин, у меня 9 потров в магазине, надо их как-то потратить. Сейчас подойдите. Ага. Одна <свят> была в комнате, под, под, под двое человек. Одно человек заходит в комнату. Я заходила, -а -а, сейчас высокий, в комнату. Высокий, в, высокий, в, высокий, в, высокий. Валдис, где Валдис? Валдис, иди ко мне, ко мне, мне Валдис. Валдис, да, давай, заходим. А, а в, она в, закрыта, в, она в, закрыта. Так, угу. так а давай еще попробуем... Мы закрыты, уходим отсюда, уходим отсюда, уходим, уходим. Нет, тут еще одна поколение есть. Нет, как, ну, по помощи, ну, а там, ну, попробуйте, ну, войдите попробуйте в эту комнату. Ну, а где это вообще? Да, за... но... Что это за объект такой? Это э, объект 008. 08 09 а, Это как бы зомби-вирус, но он немного... 009 да 008, 008 это просто вирус в колбе, а тут какие то наросты это значит 008 08 вот э, прокачанный есть такой 0 э, mm -hmm, mm -hmm. э, 08 прокачанный это просто мутирувший вирус он не а, делает никаких а, наросты и споровики Балдис, Балдис, иди сюда Балдис, проходим вдвоем а где? Матол да. потеряем, где еще один, где еще один подойдите стоп у нас э, Титан, у нас танк танк кто? Убиваю, Саньку, убиваю! Патрон! Садись ему в голову, садись ему а в голову. Откройте дверь, я не могу ее открыть, а откройте дверь! Заходите! Он заходите. меня ранил! Он живой! Он живой! Выходите! А, уходи, кто, кто, кто? Адольф, уходи назад, уходи прям, выводи прям наружу, выводи там, куда, откуда мы заходи, иди туда, иди туда, тебя никто не убьет. Азов, Адольф, Адольф, не иди с ним, не иди с этим челом, иди на респу! Иди туда, там, где мы начинаем. Нет, иди. Скажите Адольфу, чтобы он шел там, где мы начинаем операцию по строению. выводил. да, да, давай мне... да, да, да, у него этот... да, я его ждем да, выводи, выводи, выводи, выводи. да, тут, ждем тут. Нет! да, не да, да, тут, да, тут, да, тут. да, да, да, да, да, Проводи меня. Зомби, зомби, зомби, там ходят, зомби в комнате. В смысле? Зомби в комнате. Нет, ходит? тебе не туда, тебе не туда, тебе зомби, сюда, вот сюда, зомби, вот сюда. Идут. Минус один, одну позу. Адольф что-то, это Феникс, это а, Адольф что-то делает. Идет танк. Танк, танк. Минус Хорош. танк. Вон выход. Давай к выходу. Там а дальше ждем, а, да, ждем тут, ждем там тут, ждем тут. уходит? Там хаус, там хаус, там хаус. Убил. По-моему, нам сюда. Нет, Адольф, не иди вперед, не иди вперед, это приказ. Ждем. Это выход, это выход. Давай сюда, давай сюда. Адольф, это нормальный. приказ. Ждем их тут. Споры были, <связывающие> сраные. Да, я, я сейчас Извиняюсь. Я сказал сраные. Ну ты кое что еще сказал. Я сказал споры, блин, сраные. Вот. во, выноси, выноси, выноси, выноси его. У меня пока что полная. У меня Убейте бы. Все вынес, положил. А все вот сейчас все положу. Жди, жди, подожди. Это так нам, мы тут. Ага. И бежим обратно, бежим обратно. Uh -huh. Так, у меня шесть магазинов на автомате. И десять да магазинов, магазинов на пистолете. А дофу. А, Дэф не могу сказать, Малого чатика. Я еще не могу. А я не могу посмотреть, у меня в телефоне. А, тогда ладно. Тогда будь аккуратненький. Да, куда ем, куда идем? Сюда. Нам сюда тут просто. А, нет, нет, нет, да-да-да вот сюда, вот сюда выстраиваем. Надо про их на телефоне, не работают. Почему я медленный, когда я бегаю? Это типа вот тут мешается, Это да? Это споры, споры, они готовы. Так, Ваудис, а где mm. Ин? Подождите, у меня комп типа такой, типа, залипание. ты где? А где Лим? А где Ин? Ин. Адольф пошел за Лим. Uh -huh. Uh -huh. А вот. Танки, Мы или... Найти я а не могу найти, найти вас. Мы же с тобой вот тут были, вот соседи Вот ты куда убежал? Боже, а вот, вот лин ты? А нет, да лин, вот вот. Сюда. Что это где? Вот сюда, на нас, на нас. Тебе противогаз мешает смотреть, не понимаю. <связь> что ходит, в комнате хаус, в, а, в комнате хаос, да, в комнате хаус. В комнате хаос. А, твои а, заходят, твой в комнату, а остальные двое остаются, вдруг зомби побегут. Так, я думаю, так, я. А? Готов, готов, готов. Давай, давай, давай. Пыкас устранить всех. Че гайди ты? че гайди ты? Как только устанете в комнате, скажите. Ребята, тут это еще одна дверь. Открываю. Там заложник. Там заложник. А... Тора заложника. Има опять совет, что ли опять? Пять совет похоже. Скажу. Документов я не вижу. Давай, Ин, давай только побыстрей. Давайте. Потерял. Давай я его вынесу, да вынесу, я его вынесу, я наизусть да, уже Давай утся волдец, давай еще Давайте, идем, вот. э, Идем сюда, только ждем уже вот тут, на углу, на углу ждем, на углу ждем. А да. зомбаков. Да. Я заодно, эти споры, я заодно эти споры поломаю. Mm, ну, если хочешь, потратить патроны, окей, потому что тут То я, я не помню. Где... У меня еще запись идет, да. Нормально. Их как... заложников выведе. И, да. И ПКОх надо было нести до самого конца, а мы их там оставили. Надо было Заданцы. до самого конца нести, да вот еще за ними он... другая. А, получается сколько их трое хотя еще неизвестно сколько их поэтому да мы всех вывезем если сейчас трое а остальные не вызовем. ага И трое больше. человек из всей базы а на базе где-то более, более 100 человек И что, я их всех отнес на выход Угу, Ладно, ждем тебя. Ждем. И мат учен, конечно, Они там страшно. находятся возле всех, это втроем в кучке, да, лежат? Да, да, да, да, да, да, да, Там, куда мы двоих притащили. Прекрасно. Изысканно. Чистоты фона и видимо... косвующая темноту. Видимо... знаешь что, Велес? Видимо, хаосы пришли и не зачистили здание. Ну да, типа чисто Просто здание. Ставлю, Они просто, это наверное, этот вирус и распространили. Ну, кстати, да. Может быть. Мы же на напросы задание видели, у них там на доске было написано: типа, всем одеть противогазы. А, вы ничего не пришли. Спасибо, все, а, я а, Сейчас по НРП, так прикинь, вот все миссии, там на миссия. Они все связаны. А прикол, все вот эти миссии, это чисто фильм. Ведь есть фильм Overwatch, да? Типа, SpicePeed. Overwatch, Overwatch, Overwatch. А, да-да-да, Overwatch. Типа... Overwatch. Ну, блин, на языку вертится Overwatch. Вертится на языку. Не бежим, не бежим, не бежим. Аккуратно идем, не бежим, да. Смотри, открываю дверь. Раз, два, три. Ой, <смех> ой, ой, ой, стреляю. там <смех> куча зомби, там куча зомби. А танк, танк, да, боевая готовность. Все здесь. Это зарядка, перезарядка. Убил, убил, убил. Танк, танк. Танк. Да, танк жив, танк, жив, танк. Да, он я говорю, у меня такое было, что там он шустик. Там. там мутант. Там мутант. Танк, мутант. Стреляйте, все Сейчас по нему. Саяем, все ведем огонь по мутанту. Нет, Адольф! Адольф! Адольф хранит хильца, Адольф ранит. Убит? Вот этот нет. Убит, убит, готов, все. Вон там еще, вон там еще зомби. А, блин, а, а, три? Что вы меня толкаете? а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, Флешка. Смысль, флешка. Это флешка. В Типа повязали или что? А, Сейчас а... да, нас тащат, нас, а, тащат. А... нас тащат. Наблюдатель, мой отряд стерт. А, я жив. Феникс. Я лиц... по... Типа РП, мы ж, типа как бы вырублены. А. Подожди, я единственный живой Феникс? Не, я нет, я еще живой. А, ну, мы все живы, нет, мы можем типа, ну, типа, все живы, но жив только один Феникс. <дивернические> а Феникс это я. Да. Ну что, Стоп я, я застрелился или что? А я, а чё? Я не знаю, чепа. Он такой, до свидания, сходи я... потолок, и у меня белый экран. По-моему, у нас вьетнамский фосбейки. А где? А почему Мы у нас Ребят, по-моему, это... нас... Ребят... вы, там... вы тоже это почувствовали. Ребят, у нас, такое... у нас флэшбэки. Либо это, либо это флэшбэки, либо это действие объекта какого-то. Да, да, да, да. да. Ребят, продолжаем. Начали. Подожди, мне приснилось, что вы все сдохли, получается. Я Феникс, это я, да? Да. Ребят, То, получается, типа, да, все... вы все сдохли, я один остался. Пока что все живы. Так, стоп, не открывай дверь, нет, не открывай. Нам не туда, в дверь, нам не туда. Дверь. Нам не туда. Да, ну ладно. Тут Но документы защитите, и. А документы и это кого надо спасти? А нет, не документы, Но нам же зачистить надо. Ну да. Там вот консьержеры. Налибрурача после там этой дальше, операции. Там дальше в эту дверь, открытая дверь, а вот, открытая дверь. Заходим туда. Не вижу. Готовы? Я вот. назад. Вот, вот я, вот назад, назад, назад, назад, назад. Вот, вот я, вот, туда вот туда я, вот давайте ко мне. Давайте, ладно, вот все вы да? тут дверь. Оп, открываем, заходим, а, заходим, заходим. Я последний, не толпитесь, не толпитесь. Застрял, застрял этот гигант, застрял. Убиваем его. Убили. Он жив, он еще жив, кажется. Добивайте, добивайте. О, во, патроны. Впервые. Нет, он умер, он умер. Это патроны. У, и... патроны? А, это патроны. Я впервые вижу тут патроны, пацаны. А впервые там а где нашел? Ээ, <гас> <гас> а, дверь, Две, дверь, а, не дверь, а где? А куда нам дать Девять магазинов фу все, дай тоже пистолет еще. А где дверь, стоп, а куда нам? Ну, коридор был, пойдем за мной. Там коридор был. А, вот тут есть. коридор был. Да, вот тут. А, вот тут. Так, аккуратно, заходим, сверху. Кто? Убейте. Подойдите, стойте. Сколько? А, все, весь отрез сбой. Я думаю, мы сзади кого-то потеряли. Заходите. Заходим, заходим, заходим. Хаос. Хаос. Дверь. Ты раненый. Захилься. Адольф, захилься. Адольф, захилься. Пацаны, заходим, заходим. тихо, аккуратно. Ты слегка ранен, если шо, этот, Виллис. Ага. Ничего страшного. Адольф, ты захилился? Адольф, где Адольф? Так, захилился. назад, сзади дверь. Хейтесь, кому нужно. Я должен... вроде норм. А, ломайте эти споры. Да, не особо так и мешают. А, слушай, не, когда я заложник и нес, я очень долго шел за них. Ну да. и просто. Хаос, Это просто, просто пушка, маушка, пиздеушка. Мне надо подхиться. Ребята, какие-то системы. Электричество, помохой. Получилось? Овервоч, я на панели управления, что мне делать? Посмотрите, что, что я... О, я не, я я не электрик, я не знаю. Может, по, по ней хорошенько так прикладом? Дайте посмотреть, я электрик. Ну... Я бы сказал, кто ты? Я не электрик. Электричество это не мое. А, не мое. Я по ним пострелял, они заработали. Электричество это мое. Все, вот так по ура сюда и посчитаем. Электрик по ним надо хорошенько так. А, ребят, по-моему, нас бьют. Что это было? Не, мы живы. Вот все. Читай, читай, читай, Феникс, читай. Не знаю, но странно, как мы все увидели это сразу. Почти, как будто наши умы связаны. Новая сущность. Новая сущность, сущность айфа -ной -ной, это ее. Это я сказал. Я, я тоже... надеюсь, а... что я, это именно так. Блин, Адой, поставь себе айфа-1, потому что я айфа ной, -ной. А, Что не, я Адовь. сказала, достаточно. Получите психологическое обследование. Почему? Мы даже не знаем, что это такое. Как может быть опасно говорить об этом? Очень внимание. Это последний раз, когда я вас спрашиваю. Мне нужно идти. Это, походу, типа центр, да? Да. Слушай, малая, тебе нормально. Ты, типа, сидишь на крыльях, как будто хочешь спрыгнуть. Я вообще сижу одинёшенький, лысый, да, такой. Да, да, да, да, да. А, nice. Обусел yeah. от этого всего, да? Да-да-да. Статус миссии. Скорость, а, скорость. О, спасены трое. Найс. Nice. А, все, да. Да. Всем спасибо за просмотр. Это была третья часть SCP-спасательной миссии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Uh, ссылки на дискорд каналы и на канал получается малого я оставлю в комментариях. Ну а мы погнали, наверное, снимать четвертую серию.